Всем привет! Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, выступавший в паре с Татьяной Волосожар, рассказал об участии в ледовый шоу, а также поделился мнением насчет большого количества критики, с которой пришлось столкнуться российско-фигуристки Евгения Медведева после перехода к канадскому тренеру Брайану Орестерон. Вы ушли из большого спорта и катаетесь в ледовый шоу. Эти постановки интересны зрителям. Но разве у олимпийских чемпионов может быть азарт от таких выступлений? Мысли вернуться в большой спорт и выступить на Олимпиаде у меня не было, потому что я добился той цели, которую перед собой ставил. Мы с Таней выиграли олимпийское золото. Мне нечего было больше сказать на соревновательном льду. Нужно развиваться дальше. Я сейчас начал тренировать Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Туда В 2015 году мы уже начали с ребятами сезон, но тогда это было пробой пера. Я восстанавливался после травмы и немного помог паре. В итоге тот сезон стал для них успешным, поэтому, наверное, они обратились ко мне. Говорят, что тренер, тренерам мало платят. Это действительно проблема? В фигурном катании сейчас главная проблема – нехватка тренерских кадров. Многие спортсмены хотели бы работать тренерами, но не могут этого себе позволить. Тренерами в фигурном катании работают настоящие альтруисты и герои. Я согласился на эту работу не из-за денег. Для меня это вызов. Решил принять его и посмотреть, что получится». В последнее время самая обсуждаемая тема в вашем виде спорта уход Евгения Медведева от тренера Этери Тудберицы и переезд в Канаду. Почему люди набросились на нее? Потому что на протяжении долгих лет у людей перед глазами была идеальная картинка отношений Этери Георгиевны и Жене Медведевой. Их результат работы. Но любой спортсмен хочет после полученного результата развиваться дальше. Для этого приходится принимать какие-то решения. Иногда они связаны со сменой тренера. Если Женя проиграет, то она проиграет эту дуэль с болельщиками. Но как только Женя выиграет очередной чемпионат мира или Европы, ее снова начнут любить. Критика прекратится после первой большой победы. Мы, спортсмены, привыкли к тому, что российский болельщик злой и требовательный. Поэтому мы к нему относимся с уважением, но стараемся не реагировать на провокации, рассказал Траньков. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем я желаю хорошего дня. До свидания.